Всем привет! В эфире Универ а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В IT-лицей КФУ прошла Олимпиада по математике. Отчего нужно защищать спутники? Открыт набор на изучение татарского языка в КФУ. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с директором Института демографических исследований Сергеем Рязанцевым. В рамках встречи обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования и науки. В частности, речь шла о подготовке новых международных магистрских программ и программ аспирантуры, а также разработке совместных проектов в части исследований миграционных и демографических процессов. На площадке IT-лицея Казанского университета прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике.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 go <music>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 В Казанском университете уже с 2011 года проводятся курсы татарского языка для широких слоев населения. В этом году ВУЗ открывает бесплатные курсы совместно с комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка. Все подробности далее. Курсы будут проходить в течение трех месяцев с конца февраля до конца мая и будут проводиться два раза в неделю по три часа. Курсы будут организованы по уровню и владению курсиста татарским языком. Будут курсы А1, как мы говорим, значит, нулевое владение языком. Также будут курсы по Б2, это уже владеющие татарским языком, которые хотят усовершенствовать свой язык. Сейчас идет запись на эти курсы, и запись продолжится до 21 февраля, и предварительно 25 февраля мы планируем начинать данные курсы. Курсы будут вести высококвалифицированные кадры по татарскому языку, кандидаты и доктора наук. Преподаватели очень умело дают язык для широкого населения и даже организуют разные мероприятия. Например, своими группами ходят в театр, на уроках обсуждают эти спектакли, также применяют разные методы обучения татарскому языку. Конечно, основной метод у нас это коммуникативный метод. Мы учим говорить на татарском, мы не даем грамматику, мы не даем синтаксическую систему татарского языка. Все это дается на примерах. Как бы у нас, кстати, был такой учебник у Каюма Насыри «Татарский язык в примерах», и мы тоже обучаем татарский язык в примерах, в предложениях, чтобы люди сразу заговорили. Также на эти курсы с удовольствием ходят иностранцы. В основном они студенты Казанского федерального университета. Когда мы говорим, почему, если они не филологи, зачем им татарский, они говорят, мы вот э, несколько лет живем в Татарстане и по окончанию университета хотим увести с собой и диплом казанских вузов, и татарский язык. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Диана Шеленкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!